Добрый вечер. Меняется автор канала, когда находят такие вот обнаружения. Я не знаю, что об этом сказать. Я просто покажу, что я нашла. Это расстроит всех. Ну, Это фундаментальная часть нашей жизни, где у нас очень много эмоций, много ожиданий где мы идем как чистый лист вперед, нарываемся на очень разных людей в попытке создать пару отношений. Мы сталкиваемся со своей физиологией и всем, что дальше следует. Это все и так трудно. Вдобавок к этому сейчас один сюрприз. Это не тема для поругаться, это узнать, ну, наверное, стоит. Или моя версия просто... Предупреждаю, все сказанное на канале является личные фантазии автора и не имеет отношения к реальности. Может быть вы слышали версию червей, энергетических червей, которые остаются в женщине после полового контакта с мужчиной, задерживаются в ней на 7 лет и негативно на нее влияют. Ну, истинно не боится обсуждения, обвинить можно кого угодно, но если это так, то знать надо. Если не так, надо снять обвинение. Если это так, хочу сказать одну оптимистичную вообще вещь, что материнский гипноз взломан. Так что, что подтверждает эту версию? Моментально фильм «Дюна». На вибрацию идет червь. Свободные люди, которые не отдают пряность, сохраняют синюю энергию или ясный синий взгляд. Второе, кто бы заметил, но масть, которая символизирует именно эту сферу отношений, именно эту, называется черви. Дама червей, король червей, туз червей. Я всю жизнь думала, что за черви? Вот они, отношения сердечко и черви. Попробуйте спорить. А как они могли бы образовываться? Сперва я отмахнулась, думаю, так сочинить можно что угодно. Потом, день за днем мысль пошла и просто вовлекла и повлекла. Но я предупреждаю, да, есть такой эффект, что так можно запутать абсолютно все. Или не все. Или не все, у меня какие-то конструкции не ломаются, вот мне тяжело воспринимать, а только так и никак. Это все про квантовую реальность, где от наблюдателя зависит частица или волна. По сути, образуется колба, но я не буду подробничать, воображение включайте сами, образуется колба переменного тока вперед-назад, как бы цилиндр. И фокус внимания в такой момент, фокус внимания там, и волны становятся получастицами, и стенки утрамбовываются, куда оно направляется, пусть ну, версии пусть скажут те, кто разбираются в физике и допускают, что за пределом водорода еще что-то есть. Пускай объясняют, но если мы предполагаем, что пустота не пустая, есть разные виды энергии, то образуется ли такая структура? Скорее, вряд ли, чтобы ничего не появилось. Скорее, вряд ли. И дальше она увлекается вперед, понятно каким способом. И так и получается энергетическая конструкция. Назовем это так. Следующий вопрос, как долго она живет? И что она делает, и где она остается? Я сейчас просто сочиняю, но посмотрите, посея вец моих, посея вец моих, это женская половая система, посея вец моих. Если бы не пришел, не пришел, и не сказал, были бы невиновны. Но я пришел и сказал, теперь виновны. А до скольки раз прощать? До семи, до семидесяти семи. Версия о семи годах и ответ, что получается одиннадцать связей, или как это понимать. Или вы считаете, не надо искать ответы в таком ключе при таком количестве совпадений. Еще к теме семи лет жизни этого червя. Историю из Ветхого Завета про сон, где было семь тучных коров, к ним пришли семь худых, худых коров и съели семь тучных коров. Итого получается, что для женской расы эта связь длится 7 лет, потом прерывается. Для мужчины это длится 14 лет, потому что еще 7 лет будут последствия. Вы серьезно думали, что эта история про урожай? Конечно, там зашифровано что-то еще. А числа 7 и 14 указаны в книге Еноха, там, где десятая глава, там, где в том числе 10 и 500. А я предполагаю, что 10 500 и диамант – это числа взлома нашей ген генетики и подключения к нам. Помните, там десятая глава на, на 500 году жизни Еноха в 14 день седьмого месяца. Зачем эти числа? Вот как раз они группой перечислены. Дальше я нашла несколько каналов вампиризма именно с фертильных женщин. Наверное, такие списки специфического вампиризма есть по отношению к разным группам: и к детям, и к мужчинам, и, может, к профессиям, и к старикам наверняка. Но сейчас мысль пошла тут, и по. по в том числе мне это интересно из-за того, что совпадение вроде бы как с Новым Заветом. Но я могу ошибаться. Есть такие каналы вампиризма, специфически женские, как материнский гипноз «Только так». Очень сильно блокирует. Дальше. Деньги, скандал в службе BBC, где ведущим женщинам платили в два раза меньше Показывает это тоже вампиризм. За одну и ту же работу платить в разы меньше. И не случайно, может быть, этот скандал вот так выпал в СМИ. Как только должность становится женской, там аккуратненько снижается зарплата. Не, не очевидно, но не платят столько, сколько это стоит. Но эти два канала, они решаемые. Они преодолимые уже. Лунный канал, у Дэвида Айка целое, целое полуторачасовое видео по, по этой теме. Зачем системе нужны эти дни? Эти дни, очень большие потери энергии. Это пока что непреодолимо. И э, в том числе особый канал, как оказалось, совершенно невидимый ни для кого. Вот этот энергетический канал, можно ли это преодолеть? Ну, это симуляция, наверное, можно. Что забирается, зависит ли от мужчины, какой мужчина, что, какие, какие последствия несет для мужчины. Это предстоит выяснять, что именно происходит на самом деле, так ли уж это плохо. Но по указанным каналам смотрите, что происходит в Новом Завете. Там... Материнский гипноз. Была воскрешена теща. Теща, почему теща? Дальше. Две лепты прошли. Прошла тема. И исцелена была кровоточивая жена. Это дикая дерзкая версия. Но похоже на то, я допускаю, что нас, как это сказать, нам что-то подкрутили и нас создали, Слоном и посудной лавкой. Нам что-то исказили так чтобы, так, чтобы отладить канал получения энергии. Разумеется, в отношении остальных категорий, в, осталь... в отношении остальных групп людей, наверняка тоже есть специальные, специфические списки, как с них вампирят. Остается открытым вопрос, а как вот если хорошая пара и семья, как осуществляется их энергообмен. Но факт остается фактом. Совершенно милые замечательные люди могут совершенно не подозревать, что с ними происходит энергетически, например, в этой сфере. Но нравится нам это или нет, Новый Завет неумолимо акцентирует на девственности. И там много моментов, которые никто до сих пор и не расшифровал. Если бы я не пришел и не сказал, были бы невиновны, но я пришел и сказал, теперь виновны. Про что это может быть? Исследование этой темы лишь началось. Возможно, у меня сейчас притянуто, возможно, это... Группа фактов пока что, хотя, ну знаете, вот и здесь, и здесь. Ну как это объяснить? Возможно, притянуто, может быть, нет. И в какой степени не притянуто. Если подобрать все символы этой темы, то дальше будет конструкция, с которой будет невозможно спорить. Дальше будет понимание того, что происходит. А когда понимаешь то ты уже можешь на что-то влиять. Если у вас есть еще какие-то цифры, факты, именно эта тема не для философии, это не про отношения, это для того, чтобы выяснить, как оно работает. Если у вас есть в топку моей задорновщины какие-то интересные факты, пишите все, что вспомнилось. Чисто гонять эмоции, знаете, я какие-то скандальные комментарии буду удалять даже. Я и так сделала очень рискованную вещь. Вы видите, что со всех точек зрения рискованно. Рассчитываю на вашу толерантность и понимание. До новых встреч!